Ух, неф, Порошенко, какими судьбами? Прям с парада победы с Киева, наверное. Ну что, пару слов прохрюкаешь? Сейчас прохрюкаешь. сейчас будет так. Про то, про то, как как живой назовешь на Украина? Это так в жизни докатился, и Лежите. Вот президент Порошенко. Иди сюда, Шура. А этим уже ну, хорошо попросили. хрюк ничего нет. Пошли еще, это не. Верховная Рада изменилась. Здесь просторней стало. А бардак такой же, как на Майдане. Я ценю Представляем вашему вниманию правительство Украины. Верховная Рада сейчас где-то по делам. Вот. Я ценю технику. легко и хорошо.